Это не старое, это единственное. Ты не угодишь! Ты не переживай. Сняли штаны и становится смешно. Моей на кружок ходит. Не, на подушку это будет маловато. Ну, о чем я и говорю? Руслан, мне нечего надеть. Серьезно? А как же вот эта вот юмочка, вот эта голубенькая полосочка. Руслан, хватит! Хватит раздавать вещи своим подругам. Вот, насемешь вот этот вот пальто, оно как раз. Как сказки голый король. Одеть нечего. Глаза, ты пойдешь. Я ушла! Харина, ты, ты знаешь, как называется Лёчка, у которой нет девушки? Нет. Беспилотник! Смеешься да. над его тибельными шутками заткнулись. У меня секс не был год. Ты Девчонки, давайте ребятам прозвище придумаем. Давайте. Вот Муха викин. Арамис Милаха. Руслан Тигрёнок. Давайте прозвища дадим. А давайте. Вот а Давай. Влада Бочка. Карина Полтора. А че мужчин такие гадкие названия дают? Я вообще нашла. Ну да. Да, наверное, про нас сейчас говорят, чтобы там что-то хорошее. Хочешь я тебя прокачу на своей кровати любви? Да. Ну что, покатаемся? Давай. Пацаны поехали. Двигаюсь без повода и поехали по квартире. Девчонки, мы парень мне мишку подарили. Это классно. А мне кольцо подарил. А мне телефон. А у меня нет парня. А у меня есть. Ха, прикольно. Парень есть. Блин. Милый, а принеси, пожалуйста, баклажку воды. А ты сама не можешь? Нет, не могу. Я же девочка, она тяжелая заниматься. Девчонки, Карантин? Ага! Я купила много книг. Ага! Вы знаете, что с этим делать? Ага! У меня самореализация. Читание это свет, а не читание это... Стори со записи, с книжками. Ну что, пойдем пожрем? Почему тебя опять до калькена покажут? Ты ничего не разрешаешь. Глаза отпусти! А, мы с подругами? Ара с мамой будешь дружить! Ара некрасиво обращается к девушке. С моей! Глаза отпусти! Рот закрой! А. Блин, ну такой классный, мне так нравится! Рей, сделай видишь, что ты смеешься выкрасить на тебя внимание. В какое-то нервное перешло. Мне кажется, блядь, или я попал не в ту компанию? Упалить нужно, блять, отсюда. Упалить. Майков, ну ты скоро? Зачем? Подожди в игру, пока не понимаю. Подожди, подожди. Кого сегодня одеть, да? Подожди, одеть, это моя. Чуть-чуть месяц назад сразу до сих пор не верну. Блять. слушай, а можно я нашей сегодня? Ну ладно, брат, давай, <смех> давай, давай. Женя, я телефон потеряла. Ну хорошо, сегодня куплю тебе новый. Карин, ты да будешь Заткнись. Ты у меня подруга или где? Очень далеко потеряла. Очень далеко. А ну-ка, всем встать. Руки наверх. Забрал телефон и протер. Ну что, надо бояться. Жень, ты, ты еще долго с нами как будешь общаться? Пока не пойдет минус. Не будет задом крутить. Тикток! Тикток! Видишь, нормальная же девушка просто так не будет проходить мимо, когда девушка спаливает, да? Милый, тебе понравился мой подарок? Да, очень. А тебе мой. Неприемлемо. Кольцом, ты мне а мне часы, которые ты мне подарила. Блин, это такая крутая семья. Что-что-что да. ты хочешь? Я хочу одеть твою футболку. Ты уже месяц ее одеваешь. Ну не правда. Месяц назад начала ее носить. Пожалуйста. Хорошо, давай так. Я тебе даю футболку, а ты мне даешь прокатиться на гелике сегодня. Зачем? Ну хочу. А ты мне дашь погонять свою штучку. Ну ладно, я могу не одевать. Какая а, ты, сука! Его зажала, тебя. Ты футболку одела? Да. Давай. Женю, ну, пожалуйста. Давай, я... пожалуйста. давай, сука. Карина красивая. Неужели, блин, такая красота? Это не футболка же! Давай! <звы> Пошел ты на моем мерение Ничего не могу поделать, не могу найти себе парня Да ладно, выложила видео в тикток и парня себе нашла? А какое видео, пришли? Да, такое видео не сделаешь. У меня никогда не будет парня. Да, кончик наголи мне. Купола. Мы просто идем знакомиться к моему отцу. Ну да, и он всего лишь начальник тюрьмы. Что в этом такого? Сколько я залезал? Он начальник тюрьмы, а я уголовник. Знаете, иногда люди думают, что они сверх или шашлычник. Рамис! А что ты делаешь? Чужой дом бы не спалил бы. Куда бы я ни поехал, в другой город или ну в другую да. страну, я всегда беру ее с собой. Мою любимую, красивую. Кариночку. Ну, какая красивая. Повторимую PlayStation. Вот. И сейчас буду... Шу, сейчас буду наслаждаться с неприятным вечером, а ты пиздуй спать. В Москве вводится режим домашней самоизоляции. Он касается всех жителей, независимо от возраста. Оставайтесь дома. Девиз этих дней. Отлично! И что мы будем делать неделю дома? Карин, да много чем полезно можно заняться дома. <звы> Заниматься какой-то шляпой. Алиса, чем известна Карина Кросс? Карина Кросс, это переднеприводное авто. Переднеприводное? Прошу заметить, переднеприводное. Вот так, я конечно, все понимаю, но сам... Чужие Вани фоткаются, ну блин. Эту Тебесы, что, жалко, Вану? Же... Не Ребят, слышите, пойдемте погуляем. Они тикток снимают. Я понял. Два, поехали. О времена, он <свят> Что не хотели сделать этим? <свят> <свят> вас, ты ты этот объявляю следующую неделю нерабочую. <свят> Круто! У меня столько домашних дел, все переделал. А спать хочется везде и всегда. Моля, может там что-то не так? Я сейчас Смотри, на меня с рекламы в инсте. Ты видел, да? Моего мама. Моего маму. Так, дальше. Неправильно написали. А что должен делать? Сказать правду. Что? За что? За что? Это игры, которых вы достойны. А почему там был нету? Этот вопрос тоже за к маме, бля. Ну то это нужно вдвоем снимать? Карина, нет! И Наташа в ТикТоке, очень здорово. Настя, а? а ты знаешь, что у Моли уже есть фан-паблик? Ну да, и чё? Ты знаешь, что там подписчиков больше, чем у тебя? популярность не популярность. Ой, бывает. Да не тот, да не тот, ⁇ -мо ⁇ Женя. Родные мои интервью уже первая вкладке YouTube в тренде. Канал называется Пушка. Пушка-канал. Я не знаю, что сказать, потому что я читаю директ, я вижу все, что вы пишете. Я безумно сильно вас люблю. Спасибо. Большое спасибо. Огромное, что вы меня услышали, поняли. Я вас обожаю. Дарья, там Да, Не забывайте лайк ставить.